Здорово. Ну... Как ты? У меня появилась для тебя крайне интересная информация, и сегодня я тебе расскажу абсолютно все то, что нам уже известно про будущий корабль на Барвихе RP. Принцип его работы и механики. Для чего он вообще добавляется и с чем это едят. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Barvikha RP, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Условия ты видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Короче говоря, как мы с тобой оба думали изначально, в принципе, это было и так понятно по надписи на данном корабле FAMWARDS, что в переводе означает «Война семей». Вся эта новая тема добавляется конкретно именно для всех семей на нашем проекте. Ну и сегодня я тебе расскажу о его принципе, работе и механиках данного корабля. Рандомным образом будет появляться или стройка или корабль, то есть стройку у нас не уберут. Буквально за 5 минут до того, как появится корабль, семьям выводится в чате сообщение о том, что корабль войдет в территориальные воды города. Как только появится корабль, семьям пишется, что корабль вошел в территориальные воды города и направляется к месту временной стоянки. Кстати, где будет конкретно его стоянка, пока что неизвестно. Возможно, это будет в порту, возможно, данный корабль, который уже сейчас есть здесь, его просто заменят на новый, так как данный корабль проходит именно через вот эти разводные мосты, а находятся они как раз таки недалеко от данного порта. Но ну, возможно я ошибаюсь, и стоянка будет совершенно в другом месте. Мосты разводятся за минуту до того, как будет плыть корабль, и закрываются через минуту после того, как корабль проплывет мост. Короче говоря, мосты на Барвихерпе теперь будут разводиться гораздо чаще. После того, как корабль приплыл вместо временной стоянки, начинается война, точно такая же, как и на стройке. А уже после полного захвата корабля спавнится лодка в нижнем отсеке. То есть у нас теперь еще на данном корабле... Появится некая спасательная шлюпка. Те, кто находится в данный момент на корабле, у них появляется по одной метке на каждого, всего будет необходимо собрать 10 таких меток на всех, кто остается на корабле после того, как собрали метки. Им будет необходимо отвести данную лодку, конкретно ту шлюпку в нижнем отсеке, к месту аренды лодок. Я так понимаю, это та точка, где мы с тобой обычно устраиваемся на работу мореплавателя арендуем там лодки и плывем с тобой как раз таки выполнять данную работу. Ну и в конце концов победившая семья, выполнившая все условия, а конкретно если она собрала все 10 меток на всю команду, получает приз в размере 50 тысяч рублей, 20 аптечек 250 единиц оружия, 500 патронов, 100 семейных монет и канистры с бензином в размере 5 штук. Если вдруг данная семья собрала какую-то часть меток, то есть не все 10, которые было необходимо собрать, то в качестве приза будет выдаваться некий процент от максимума, который мы могли бы получить за 10 данных меток. А если вдруг лодка не доплыла до аренды лодок в течение 15 минут, то семье вообще ничего не достанется короче говоря объясняю на пальцах у нас теперь с тобой будет на выбор каждый час либо война за стройку либо война за корабль который будет реально заплывать в наши прибрежные воды барвихи рп находишься ты в семье у тебя появляется в чате сообщение что приплыл корабль Ты отправляешься со своей семьей вооружившись до зубов на место стоянки отстреливаешь другие семьи перебив всех тебе нужно обворовать данный корабль конкретно тебе надо будет украсть 10 ящиков с баблом и припасами для семьи. После чего погрузить все это дело в шлюпку и отправиться в конечную точку, чтобы все это дело забрать. И на все про все у тебя будет 15 минут. Сколько ты успеешь наворовать за эти 15 минут, столько ты и заберешь. Если не довезешь лодку за эти 15 минут, то считай ты упустил свой приз для всей своей семьи. Довольно неплохая механика, довольно интересная. Хоть какое-то новое разнообразие так сказать, для наших семей. Ну а что касается механики кораблей в целом, я надеюсь разработчики на этом не будут останавливаться. Ведь благодаря данной механике можно было бы завести на Барвиху, к примеру, и новые какие-нибудь работы, а возможно даже создать какую-нибудь новую фракцию в качестве той же береговой охраны или транспортировки крупных грузов. Ну а что думаешь ты по данному поводу? Обо всем об этом напиши мне в комментарии. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!